Где можно отдохнуть в Ярославле? На Прусовских карьерах. Вот тут. А как правильно это сделать? Сейчас увидите. Наша веселая компания решила отдохнуть на природе, а точнее, на Прусовских, или как их у нас еще называют, на Ярбайкале. Так как живем в разных местах города, то встречу назначили у Октябрьского моста, чтобы организованной колонны отправиться в назначенный пункт. Но некоторые, не буду называть кто, все-таки умудрились поехать не туда. Потеряшки нашли благополучно. Есть на территорию зоны отдыха платный. Пока я снимала красоту, все куда-то исчезли, кто налево, кто направо, и я сама потерялась. Зато встретила маржа, который только что вылез из проруби, и есть же любители искупаться зимой. Места здесь красивейшие. Величественные сосны, чистый воздух, да и погода нам подфартила. Кадры. Мы определились с местом нашей стоянки и решили согреться, а вернее зажечь. Зажечь так, как мы умеем. Right? you feeling? As hot as I think I might? I wanna know you. Yeah. <laughs> I wanna know you. Yeah. Oh. все коротко и в одном за прекрасную погоду за за то что самое главное мы собрались и вышли нашей бандой нашим замечательным коллективом и зажгли в этом лесу зимнем красиво. И погода да. нам подыграла. И погода нам подыграла. Погода, снег, солнце. И даже ну, Ира отложила нам. свое посещение. Да, да. да. То, то, Нет, Это то... дорогого стоит, это да. очень дорого, поэтому да. это замечательно. И не зря как да. оказалось, да. Да. да. да. Ты все решила? Да. Ну рука, я же открываю твое пыштиво, не могу. На районе, девчонка. Ура! Ура! Ура! А теперь наша другая Ира. Я уже нагрела. А начало-то положено было, что ну, а станет шашлычок. Тихонько пусти. <связать> <связать> <телевидение>. Бутылки, Бутылки <связать> тоже пусти. <связать> <Коробочка складывает. связать> Наташа, <связать> скажи еще раз свой тост, пожалуйста, Красивый. пока <связать> я <связать> Да, вот этот. Да. Так, слушаем <связать> тост. Дубль два. туслот, туслот, туслот, не туслот, туслот, не туслот, туслот, туслот, туслот, туслот, туслот, туслот, туслот, туслот, туслот, туслот, Приятные моменты в жизни. За здоровье не пьют, о нем молятся, за счастье не пьют, за него борются. За любовь не пьют, ей занимаются, а пьют за мечты, которые сбываются. У нас печеньки с предсказаниями. Девочки, дайте пока. Ну-ка. В бог пошел. Бери, бери. А, а что это? Без нас с предсказаниями Да. Сколько. Хотим? В больших Оля, А, а, а предсказания-то где? Там бумага, бумага, бумага. Он, видишь, нет. Есть? Нет. с Его съесть Нет. Бумажка, не знаешь, никогда не узнаешь. <свят> у меня банально. Пусть Зимы, все идет своим. Чередом. Сегодня обучаемся не только в мысли, но но и В действия. сердце и разум начну жить а -а -а. в мире согласия. Там, где я были, это <свят> <лика> у <меня. свят> А у да меня возможно попадает. приятная Пусть и полезная знакомство. У тебя тоже И все получится, если меня слушать. Можно мне комментировать? Вам я то Я было. У меня глаза есть. Вот надо было снимать-то что? Внутри. Проявлять. Предлагать что-то. Предлагать что-то. Какое-то большое 8 послание, 8 где Дед Мороз щедрен на слова оказался. Сегодня у вас будет возможность провести время с близкими. С близкими время проводит он сегодня. Они скромно очень предсказания пишут. Сами печенки вкусные. А еще я его у, его у нас заразали, да. есть в У тебя чего там, Наташа? Да? Все, все прочитали, а вот нет, делала. Все хорошо, короче. Что, да? Что осталось от нашего стола? Наш отдых подошел к концу, получив море положительных эмоций и позитива, мы отправляемся домой.